Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами смотрим наш урожай винограда в теплице. Анюта такая красавица, такие ярко-розовые ягоды прямо вот аж горят. 15 сентября сегодня. Опять же в теплице вот стоило убрать огурцы помидоры, сразу мы увидели результат. Анюта у нас всегда созревала позже, а тут... Радует и цветом своим, и вкусом, и сроками. 15 сентября у нас сегодня, Анюта считается 140 дней созревания. Тем не менее, она уже готова. При этом теплицу мы, скажем так, открыли в этом году поздно. Мы специально сдерживали рост, поскольку... Май был очень холодным, было опасно заморозков и не было возможности здесь сидеть и что-то караулить. Поэтому специально сдерживали рост, сделав лишнее укрытие. Старт здесь начался достаточно поздно, тем не менее, вот прекрасно созрело. Тоже ничего не нормировали. Две грозди на побег, хорошая крупная ягода и такие очень приятные грозди. Ягода мясистая, в меру плотная, сочная, с приятным легким мускатом. А вот эта красота, это одесский сувенир. Это его первое плодоношение. А он у нас на прививке два года назад. Я так немножко поэкспериментировала. А прививка зеленая в зеленое без пробуждения. Не было у меня надежды, что что-то получится. Но вот получилось и даже не что-то. В прошлом году вырос хороший сильный мощный побег ну, даже видно вот этого вот толстая это он да и вот на нем такие красивые грозди очень красивая ягода по цвету по форме ну, такая довольно крупная грозди тоже красивые такие ежики прям вот хочется на них смотреть и смотреть на 15 сентября он полностью готов и мы его будем срезать. Ягода приятного гармоничного вкуса. Такой хрустяще-сочная. <свят> Немножечко может присутствовать такая приятная терпкость. И даже, ну, может, это уже мое личное восприятие, мне кажется, что какой-то даже очень легкий мускатик. Ягода очень вкусная. При таком внешнем виде, ну, скажем так, <свят> все при нем. Как-то где-то слышала, что у нас может не созревать, но в теплице он созревает прекрасно. Две грозди на побег, нормальная нагрузка. Повторюсь, 15 сентября полностью готов. Нормировок мы тут никаких не проводили. Антоний Великий, как всегда, на высоте. Вот одна часть куста. И вторая. Грозди у него по сантиметров 30. Так, в среднем. Вот такая довольно крупная ягода, очень сочная. В этом году, как в теплице, убрали середку, огурчики, помидорочки, да, ничего не садили. То есть созревание у нас пошло раньше. Несмотря на то, что сезон такой сложный, опять же, камера не всегда передает нужный цвет. Вот Антоний сейчас такой молочно-желтый, очень красивого цвета. 15 сентября у нас сегодня. Сахар в ягоде 18. Ягода приятного сладкого вкуса. Очень сочная. Она прямо вот взрывается во рту. И такая очень свежающая, <связывающая> жажда утоляющая. Но я вообще использую Антони Великий для приготовления вина. Уже несколько сезонов как. Получается такое приятное, легкое вино. Белое по цвету, хотя я делаю по красному способу, у него замечательнейшая отдача. вот если ягоду отжать да, даже вплоть до руками ну, немножко жмаха только останется все остальное это сок поэтому замечательно, вот он для приготовления соков, соки один год мы тоже ставили но потом решили все пускать на вино а вот Антоний в переработке вот эта емкость, она на 50 литров то есть где-то 35 литров литров чисто ягод, без грибней, у нас получилось всего лишь с трех погонных метров шпалера. Сенатор Павловского,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 Обалденно классно, стоит того, и теперь он у нас будет жить в тепличке. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку Щу, ссылка на каталог наших сортов виноград и наши контакты. До новых встреч!